Всем здрасте! с вами Игроделмастер и это перевод официального урока по скриптингу в Unity про классы. В Unity каждый скрипт содержит класс. Если представить, что переменные это коробки, а функции станки, тогда классы это фабрики, в которых находятся эти самые коробки со станками. Возможно вы заметили, что скрипты из других официальных уроков Unity содержат ключевое слово class сверху. Unity автоматически добавляет эту строку в новый C-Sharp скрипт при его создании. JavaScript это скрыто, то есть определение класса как такового не видно, но Unity все равно рассматривает наполнение скрипта в качестве класса. Имена класса и скрипта совпадают. Важно отметить, что если вы изменяете одно из них, то необходимо изменить и второе. Лучше всего не изменять имена скриптов или классов без какой-то сверх необходимости. При создании новых скриптов старайтесь подбирать имена максимально разумно. Класс — это контейнер для переменных и функций, предоставляющий среди прочих вещей возможности группирования для совместной работы. Они являются организационным инструментом в так называемом объектно-ориентированном программировании для сокращения ООП. Суть ООП – это разделение скрипта на множественные скрипты, каждый из которых выполняет свою роль. Каждый класс следует посвящать отдельной задаче. В этом примере имеется скрипт, что обрабатывает некоторое число разных задач, так что следует разделить его на три скрипта покороче, для упрощения работы с проектом. Этот скрипт, для примера, обрабатывает инвентарь, перемещение и стрельбу. Добавим скрипт кубу и посмотрим на него в действии. И можно перемещаться, стрелять маленькими объектами и следить за предметами в инвентаре. Но все это содержится в одном скрипте персонажа. Попробуем разбить инвентарь, перемещение и стрельбу на три отдельных класса. Если переключиться на другую сцену, что выглядит аналогично, то все те же функции разбиты на три скрипта. Это позволяет легче работать с ними, поскольку теперь эти скрипты проще как читать, так и писать. Рассмотрим, как при этом используются классы. В этом примере разберем класс для инвентаря. Внутри него имеется подкласс став. он содержит три целочисленные перемены, одна для пуль, другая для гранат и третья для ракет. Затем создаем экземпляр класса, также известный как объект. Указываем тип данных, фактически представляющий имя класса, также даем объекту имя и повторно используем имя класса после оператора new. Круглые скобки, следующие за именем класса, подразумевают использование конструктора. Конструктор, среди прочих задач, что могут быть выполнены при его помощи, это функция, которую можно использовать для задания переменным значений по умолчанию в классе. Например, можно настроить конструктор по умолчанию. Установим нашим переменным значение по умолчанию прямо внутри класса, это означает, что вместо нуля, им будут присвоены единицы, помимо этого мы можем написать наш собственный конструктор, позволяющий задавать параметры для этих переменных. Так, для примера, пропишем став и внутри круглых скобок укажем несколько параметров, затем присвоим эти параметры нашим переменам, это означает, что когда мы создаем объект или экземпляр нашего класса ниже, можно использовать круглые скобки для определения, какими будут значения переменных по умолчанию. Так, мы знаем, что если прописать через запятые три целых числа, то используемые переменные будут конкретно определены для экземпляра этого класса. Например, укажем 50 пуль. MonoDevelop подсказывает, какой именно параметр мы указываем сейчас. 5 гранат и 5 ракет. И еще пару замечаний насчет конструкторов. Прежде всего, имя конструктора точно такое же, как имя класса. Конструкторы никогда не имеют возвращаемых типов, даже void. В классе может быть несколько разных конструкторов, но только один из них вызывается при создании объекта. Для примера, наш первый конструктор устанавливает значение для этих трех целых чисел. Но что если у нас больше значений? Укажем дробное число для количества перевозимого топлива. В текущий момент этот конструктор не задает такое значение, но мы можем установить другой конструктор для выполнения такой задачи, и тогда, если мы используем параметры, установленные в нашем конструкторе, то он будет использоваться для установки нового объекта. Так сделаю один из них, например пули, а затем значение типа float для топлива. Сейчас у меня имеется отдельный конструктор, в которым можно создавать объекты, а затем использовать разные конструкторы, основанные на параметрах, помещенных в этот экземпляр. Пропишем newStuff и в этот раз укажем например 50 пуль и 1.5 литра топлива. Теперь этот экземпляр класса используется конструктором, потому что параметры совпадают. Тогда как другой экземпляр класса используют этот конструктор из-за совпадения параметров. Так вы можете делать много разных вещей с конструкторами и использовать несколько разных конструкторов для одного и того же класса. Надеемся, что удалось показать, насколько полезны классы при организации данных при создании игр. Рекомендуем продумывать скрипты до их написания и включения в проект, чтобы не писать один огромный класс, содержащий сразу все. Изучать Unity можно не только по видеоурокам на YouTube, но и по специальным курсам. Как раз такую возможность предоставляет сайт unity3dschool.ru. На нем вы можете найти не только курсы по Unity, но и по рисованию пиксель-арта для игр и их монетизации. Если хотите еще больше окунуться в изучение создания игр, забегайте на unity3dschool.ru. Спасибо за просмотр, не забывайте про группу ВК и переводы других официальных уроков Unity. А с вами был Игроделмастер. Всем до свидания.